Эй, так, всем привет. Ну что, партизаны, продолжаем. А, вот. Мод на сталкер мы там почти прошли. Так, Слушайте. вспомнить быть тут, где тут что. Мы, по-моему, хотели выхлестнуть там вражин, скажем так. Давай аккуратненько тут пройдем. Вдоль кустиков, вдоль лесочков. Эту миссию мы почти уже закончили. Просто хочется уже, как говорится, всех взять. один но этот скорее всего нам опасность не представляет два три короче трое да ну, давай-то это подожди так но ну, у нас этот палит скорее всего и придется где-то здесь обходить где-то вот отсюда выхлестывать даже скорее, тревогу. скорее всего с этого куста Сюда бы роту пулеметную. Так, второй. Встанешь на прикрытие. Просто поближе. Ну и Саня. Саня останется с нами. Так, не ты. Торопимся. Давай. Я беру его тихо. Пока не спалили нас. Давай вот этот куст его. А -а -а, скидывай. Бери ножик с него. <связываешь> ага. Сырик. Так, сорян, отвлекли меня немного. Так, ну чё? Давай тогда пойдешь с этой стороны как-нибудь по-тихому. Ага. Вот сюда в кустике. А что если мы ждем в здании же никого нету я Нет, смотри куда то же мы ходит так но ну, с этим жнухком будут уже посложнее справиться ну да все нормально не переживай займешь позицию сейчас повыгодней. Иское боевое сражение. Я да, дай Будешь, будешь насчет этого не переживай. М -м -м. Так, ну у тебя ж винтовка. Я не знаю, давай сохранюсь и. Давай как-нибудь может отсюда. Я что-то не видно. Я надеюсь. Блин. Ладно, молодой, сиди, короче, там. Не торопимся. <кх -кх может того одиночного сначала снять? Который сидит, он отдыхает. Чтоб он в ненужный момент не прибежал бы. Так, а как бы тебя тут снять так? Где этот, который ходит там кругами? Слушай, у тебя ножа нет уже никакого? Ножа у него нету, к сожалению. Блин, тут перестрелку только что, наверное, устраивать. Давай быстро, быстро, быстро его. Воруем. Бегом. гоняя блин. него Не конечно. Так. А вот что здесь за камни такие лежат интересные. Ну фигня может какая. Здесь. Это камни с камнями, короче, я понял. Я забайтился. Давай, сейф Минус один, как говорится, у нас. Осторожно. Ну, слушай, короче, вот этого можно будет там снять. Он просто присел посмотреть на дрова, и что он там. Сейчас давай с этой стороны обойду, сниму его. Он здесь просто так прислоняется к этому месту. И тут, короче, грех с ним ничего не сделать. Если что, в принципе, мы тут должны перестрелять. Все, давай. Отдыхай. Отдыхай. Я не знаю, почему этот заячий. Да ни хрена ты не слышал, не выдумывай. Все, скидываю так ой нету нажал немного извиняюсь М -м -м, вот это развед взводе какие-то листочки трапки у него там ну приятель ну, ты понял да, что тебя ждет я думаю даже тело уже мастеровать смысла нету в принципе, давай вот так вот. Все, готовы. Пацаны, выходим, короче. Так, не-не-не, стинни это тело, пожалуйста. Давайте все сюда подбежим. Я сейчас сохранюсь. Просто что он скажет, что он сделает. Так. Давай-ка. Ой. Эм. Так. Действуем. А как с тобой поговорить? Вы что, партии? Ага. Они самые. Пришли вот на танк поглазеть. Вокруг него фашисты вьются, как мухи. Ну вот это понятно. Да, справимся. Уже справились. Ч а ты молодость? Вот что. У болота за оградой есть схрон. У болота за оградой. Нашел его на поле боя. А использовать не решился так пусть он вам службу сослужит болото за оградой автомат говоришь да давай сначала здесь все смотрю назовем выполнение выполнения поставленных перед вами задач они обозначаются с касательным знаком в левом нижнем углу иконки предмета Окей. А, слушай, я бы хотел сейчас немного вещи перераспределить. Так, ага. Так, твои патроны держи тебе. Даже вот так. Это тебе. Камни тоже можешь потаскать. О, слушай, подожди, эта взрывчатка, нам, походу, ее и надо было взять. Типа, мало ли там татка туда загвать. Так. На тебе хил дополнительный. Так, ну вроде как-то распределил, окей. Давайте, пацаны, здесь, здесь еще все смотрим. Так, и нам еще надо Пойдем. у болота. Что за книга? вс. все. Спутник партизана. Окей, глянем. Спутник партизана. Давай бочку осмотрим. ПЖ. Все это припасы, все это нам надо. Так, он говорил там у болота за оградой, да? Кстати, подожди. Красная зона. Типа, возможно, можно было как-то эту машину. Типа дотронулся до нее. Она съехала. Ха, интересно. Ну, вроде так справились. Все, вроде чего, смотрели. Так, у болота за оградой. У болото за оградой. А где есть болото? Так, ну давай ограду. Ну, в принципе, вот болото. Ну, давай там гляну. Здесь собака на нас тинется или не тянется. Эй, Бобик. Хороший песик. Хороший песик. Так, ну давай, сматривайте, не знаю, болото за оградой. Может, конечно, по самому болоту тут пробежаться. Ну где автомат? Сейчас альт нажимаю. А, вот, скорее всего тут. Так, а? кто у нас там автоматчиком хотел быть? Не, подожди, ну, блин, ладно, потом если еще по стелам гостидаем, вот ну, у столько у места есть. Полезно. Угу. Ну давай, слушай, неплохо. Все, короче, давайте надо эту миссию уже завершать. Идем, короче, к танку. Я не знаю, сейчас угоним его, подорвем. что я чтобы блин, все это осматривал уже, да? Просто, по-моему, вещи, места, которые осмотрены, они уже не подсвечиваются. Слушай, нет. Если я осматривал, то не все. Так, быстренько так с льтом. Следуем плану. Хочется просто, знаешь, как прям взять так, так, и на 100%, короче, миссию завершить. Игра это неспешная, по идее, должна быть такая. Ну, типа партизаны, там, каждое действие должно быть выведено. Вот, и мы сейчас подлутаемся, залутаемся. Просто вроде как, по-моему, я осматривал этот ящик. Не зевать. О, смотри, патроны дробовые. Все. Айд. Аль... Все, все, все, все на. Идем к танку уже окончательно и бесповоротно. Пацаны, я бы тебе тоже мужик рекомендовал бы отбежать. Окей, отлично. Чё, миссия выполнена. А, на выход, да, на выход. Мы, ну, кстати, могли бы и стырить станк. Почему бы и нет? А хотим было подрывать. Если уже так, мы тут вычистили все. Хотя, ну, слушай, он, наверное, не на ходу было, а не что мы его ремонтировать были. Типа сейчас страница самим ремонтировать. Видишь, что хотите завершить задание? Да. 21-21. Только две минуты задания проходили. Здорово, жахнуло. Ага. Только я все равно не понимаю. Нафига нам понадобилось взрывать этот танк? У фрицев их тысячи. Это им как комариный укус. Почему не взорвать сразу мост? Ишь, какой быстрый. А заминировать опоры ты сможешь? И потом. Немцам может это и комариный укус, но несколько десятков жизней товарищей на фронте спасет. Большое, санек начинается с малого. Mm -hmm. Набирайся опыта, а там и до моста дело дойдет. Правильно говорит. Не понимаю, почему местные не сражаются. Их же больше, чем фрицев. Если каждый убьет по фашисту, их вообще не останется Это верно Но наш враг гораздо лучше организован И способен на любую жестокость Людям кажется, что бороться нет смысла Но ничего Мы покажем им, что это не так Так Ну давай, подожди, сводка Ну, сводок нету Подожди, все задачи Строительство Мастерская, ну нам, короче, этих Суплаев не хватит, да? Мастерскую. Собирательство, Рельсовая война. Под надзору если ударим внезапно, порвем планы оккупантов и освободим наших. Окей. Ну давай э, кого-нибудь вот так назначить. Ага. Ну слушай, надо всех тогда назначать. И то, короче, шанс 85%. Подожди, а я хочу качнуть. Склад, хозяйство, вылазки. Ну как тебе качнуть, приятель, подожди. П? Нет. Как-то выбрать медицинская палата. Ну, лечить на вроде пока. Ну, если только подожди твои дебафы. Можно вылечить травмы. <noise> Давай, короче... вылечу твои травмы и твои травмы тоже вылечим ага так и получается у нас только один зорин которого скорее всего надо отправлять э, на собирательство получается так пособираешь там немного еды подожди собирательство либо рыбалку ладно с едой вроде должно быть все хорошо а вот левел левел левел хм чё б тебе дать он вычисли скорее переноски трупов вот на самом деле вот это вот тоже неплохой навык вместимость вещь мешка не, слушай, давай-ка ты это побыстрее будешь тягать там немного. Немножко тебе силы дадим. Так, ну чё, все, распределили, да? Ты идешь на собирательство. Все, назначен. Давай. Наши пациент там чуть подлечится от своих контузий. Ну, смотрите, Дебапов уже не висит там у них. Давай немножко переснастим. Санек. Короче, держи. Держи, может, так. Угу. И тебе нужны, короче, патроны. Какие патроны тебе нужны? Так, зорим. Я не знаю, это эти патроны, не эти. Давай просто гляну. Не, это тебе не эти патроны нужны. Ну да, что-то пока с МП, как это все жестко. Ладно, давай командиру дадим его патроны. А ты, молодой, тогда, наверное, выложи автомат Возьми опять труп Так Ну, вот стак, Там 24, я думаю, тебе точно этого, блин Там до конца войны хватит угу. Так, и что, давай, короче Карту мне Хозяйство Трофеи пропаганда Трофей, пропаганда, не рыбалка, не подожди своей рыбалкой, а, так Выласти. либо трофей, либо пропаганда. Давай за трофеями, потому что надо немного оснащаться. Вот, давай, чтобы прям сто процентов. Все, да, все это все пределы, все запланированы. Так, что у нас тут? Секретный ингредиент. Фашисты организовали принудительную работу по уборке, оставшейся на полях урожая. Собранный хлеб собирается погрузить в эшелонные и отправить на фронт. У нас недостаточно сил, чтобы залодеть продовольствием можно его отравить. Ну, как вариант. Так. Можно мне на карту вернуться? Я хочу глянуть. Подожди, главный штаб. Ну, а что ты не выбираешься? Главный штаб. Трофеи. Из том массиве в квадрате 15 должен быть схрон наставленный. Наступающие армии поищем. Можно поискать. В 15 квадрате, да, говоришь. А -а -а. Подожди. Ну, кстати, давай посмотрим, что у нас там. Может, патроны какие надо были. Так, ну, если патроны и нады были, то короче, не свои патроны нады были, да? А, смотри, я не сразу все туда назначены. Короче, пацаны, давайте я предлагаю сейчас сохраниться. А, вот так вот сохранить игру. И, короче, продолжим уже, наверное, следующей серии. С вами был Зазепов. Л Лайк, подписочка, всем пока.